Нет. Сделка состоялась, давай. Заходим. Ну ты, вся крути, давай. Руки, давай. Пиной сказал. Нет, дружи, есть? Нет. О, в с тобой? Помада мне не дает, мне болит. Конкурт, да. Руки сожми. Все. Оборот, контроль. Контроль. Да, да, нормально. Не знаю, ничего, может быть все... давай, коленки тебя, вставай, а Давай сюда. Стоу. Не не Можете пояснить, что сегодня произошло в этом ломбарде по адресу город Москва? хотели взять деньги в залог. Подо что? Под э, ту сделку, которая у нас ведется. Ну, расскажите подробнее, пожалуйста. Что вы хотели оставить в залог? Откуда это у вас? В залог хотели оставить э, э, золото. Вот, э, на залог на два месяца. Вот, Под вот сделку, которая у нас идет инвестиционный проект за рубежом. Хорошо, поподробнее про золото, интересно. Ну, про золото я знаю только одно, что оно было. Вот. У ну, кого было, кто его вообще привез, куда достал его, откуда оно вообще, происхождение его, какое-то оно с документами, без документами, документами. Нет, документы на металл. по порядку. Не откуда, было. откуда? Я не знаю его А как оно у вас оказалось? оставили свои вещи в залог для того, чтобы получить твердый залог, для того, чтобы взять деньги. Ваше участие в этом и откуда происхождение золота? Происхождение не знаем откуда, просто взяли человека Какого человека? Поясните, пожалуйста. Украли что ли? Да нет, Но поясните, что такого. Все равно человек придется ему тоже объясняться с нами. За золотом приехал. Ну, по золоту, я не знаю, что там, ну, золото, не золото, нам дались, когда... Ну, -то, то есть, скорее всего, там не золото, или что? Я не знаю. Просто то дали, вы только что, что -то... рассказываешь, что там золото, там, ну, пробы, три девятки. Говорить, нам так говорили. Поясните, что здесь произошло сегодня, я ваша познакомлю... роль? Людей, как бы, тут вот люди попросились ко мне, попросили залог. Откуда да? вы знаете этих людей? Ну, я дал попросил. человек телефон. Какой, Какой человек, поясняйте. я, я хочу, не то У меня номер есть, ну, я имя не я знаю. знаю. Ну, в смысле, посоветовал? Так. В связи с чем? В родственниках обстоятельств он Я ювелир. он, да, он когда-то ко мне обращался по ювелирке. Тут позвонил, попросил, говорит, вот нет, людям ты нужно ты под я... золото я... залог, а деньги в залог. Я сказал, у меня есть человек, кто как бы работает в ломбарде, вот, то есть я состыковал их с человеком, вот на все. Знакомый попросил ему на сделку нужны деньги. Я ему сказал извини, но он должен какой-то залог, либо квартира, либо еще что-то, либо ну чтобы дали больше конкретное участие в чем нибудь исключилось? Вы деньги предоставили? Я он, он мне попросил, и, что? У меня Ничего нет. Он мне попросил, говорит, есть у тебя кто-нибудь я говорю я спрошу. Надо какой-то какой залог. Он вот позвонил, и говорит, слушай, есть залог, э, золото. Я говорю, золото, наверное подойдет. Значит, тайч, понятые, обратите внимание, значит, э, перед вами, э, значит, полет. Вот, у меня все выспанные вещи. золото? Дорогой друг. Не знаю. То, что это не золото. А, Поясните, пожалуйста, каким путем вы сейчас определили то, что данный металл является недрагоценным, то есть не золотом? Во-первых, это и внешний вид уже сразу видно, Во и... а во-вторых... У нас в трех полиэтиленовых пачках, да, значит, общей суммы в 14 миллионов, 6 купюр являются настоящими билетами Банка России, номиналом 5000 рублей, а, остальные являются муляжами. Соответственно, товарищи обратить внимание. Вот да. И э, с обратной стороны франция также. Франция. И с обратной стороны, соответственно, оригинальную купюру, тоже Билет банка России. серии номером ЕН 297-9487. Это вторая пачка. Значит, открываем третью пачку.